И да, и всем привет, с вами я Кирилл, и сегодня мы играем в паник, то есть бешеный пылесос. Если мы наберем минимум 5, 4 лайка, то я выпущу третью часть этого, этой рубрики. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал, наша цель уже 410 подпис подписчиков, и наберите 4 лайка над этим видео, и я, как обычно, выпущу новую серию. На предыдущей серии вы поставили лайк, Сколько вы поставили-то? Сколько вы поставили? Сколько вы поставили? Не помню. Нажмите на кнопку и вас ждет абсолютно тупое наказание. Мистер Бист. канал. Ты же ничего не понял, да? Ничего не понял. Вы набрали. Так, нормально так вы набрали 3 лайка но ну, если бы я поставил то 4 лайка вы как раз набрали 4 лайка ну конечно еще один лайк я поставил но это тоже считается вот я вам считаю я вам записываю вам видео вы мне лайки я вам видео ну давайте же и начнем вот играть нажимаем. режим игрока подожди а это что значит режим игрока Режим режим игрока Значит, будет больше шансов стать Думаю, монетку упала так студия так тут девочка какая-то тут и мыло и какие-то по лесу ну я не буду к нему подходить но там не получить одно сердце нажать каждые четыре а, получайте одно сердце на назад каждые три минуты. То есть через... То есть через каждые четыре минуты я буду получать жизнь. О, вот это классно. О нет, мы заперты. Ай, пылесос рядом. Все, я, не пы я не пылесос. первый сканер так запомнил запомнил вот кстати подписчик вот вот вот вот комментарий самый лучший комментарий из всяких видео спасибо вам за 400 подписчиков просто в тех видео я не говорила о 400 подписчиков потому что у меня это все наперед заснято первый закончен где-то вон там я видел, ой ой ой где пылесос рядом где пылесос? там да, где-то там да вон он где я еще-то полисоса не нашел <как> так где же я еще-то не нашел где ж еще один скан вот он Макароны, куколка и мыло. Так, макароны. М -м, мне нужны макароны. Куколка, куколка, куколка. Куколка. Мыло, мыло, мыло. И макароны. Где-то кто-то заметил? Где макароны? где пылесос. Мне нужны макароны. Я макароны найти не могу. Ха, ох. Так, я думаю, это макароны, но это. О, как раз последний сканер смотрю. Сейчас. Так, мороженое, хлеб и это. Угу. Сначала мне нужно взять макароны, макароны. Это <свят> <Потом, где> <свят> рядом ты. Я убегаю с этого места. Где-то рядом здесь пылесос. Пылесоса рядом не было, слава богу. Так, мороженое, печеньки, хлеб. Да по дорожке все взять так печеньки, хлеб и морожка. текст то есть Шу! нет нет нет я убегу от вас падлы найдите выход чтобы убежать нет, там бешеный пылесос. А где этот <сос deer> выход-то поганый? Где-то там должен. Я где-то тут видел поганый. Вот он, этот выход поганый. Еее! Так, у нас будет тут по три раунда если это уже первый раунд окончен, будет сейчас скоро второй. <свист> Паник лобби. Так, режим игрока. Э! Сюда. Так, это за робоксы, да? Ну да, за робоксы. Бешеный панисус! Пум-пум-пум-пум. Пум-пум-пум-пум-пум-пум-пум-пум-пум-пум-пум-пум. Пум-пум-пум-пум! Пум! Пум! Я могу целого челика перепрыгнуть. Так. Да. Да сейчас я просто вещи в руки возьму, вдруг они там будут это действительные. У меня как будто будет. Ой, нет, мы запер. Хоть бы я был бы пылесосом. Ну как лагает. А, Лагает. Что? Так нет, не подходят предметы. Так мне нужно... Ладно. так мне нужны замороженные что-то вот это, замороженные мне нужен картошка и бумага, то есть замороженная картошка и бумага. Все понял. Так первый есть. Так мне нужно еще картофель найти. Только где картофель? А дайте мне картофель. Я думал, -то. это курица. А я думал. Я думал, что это картофель. А что картошечка есть? Картошечка. Картошка. Картофель. у у у у у у у у Его Так, что он прям улетит. Что чтобы спамить на кнопку «Е», так, на всякий случай. А где он? На! Так, туалетка, туалетка. надо успеть до его снего присыпания. Ха-ха-ха, я успел. Блин, а там что надо было? Так, игрушка. Блин, игрушка-то выкинул. А, пылесос. Ха. Нет, нет, нет. Это куколка. Это что? Фруктовая чашка и молоко. А где вам найдут эту фруктовую чашку? Ой, Молочка надо идти взять. Беру молочком. Тихо, тихо, пылесос, успокойся. Тебя никто не обидит. Меня, меня, Что, зайдёт Да пошел ты нахрен! о о о Ну все, хи хи хи думаешь, что самая умная здесь? На, так мне нужен виноград, авокадо, ад, э, авокадо и сыр. сыр. Блин, сыра рядом нет. М -м, ладно, авокадем за авокадом. Авокадо, авокаду, я дубил. я знаю. Мне нужен, нужен, нужен, мне нужен, вот он нужен. Мне нужна авокадо. Это груша. Вот она авокадо. И что еще там надо было? Вот, вот то садо-то забыл. Айти не хочется туда. Так, ладно. Да ты, блин, заколебал. все равно сейчас 4 минут пройдет я возрожу жизнь меня так сырок сырочек сырочек сырок нужен сырок а где сыр а где сыр-то где мой где? А, вот, а, нет, это не сыр. А, нет, это тоже не сыр. Вот он сыр. Водочки, водичка. А, водички, я... Я разминал комбайт, водичками... Ну, до колебаний там возле сканера ходить. Принесите или, или... А, я сейчас пойду искать этот гребаный магнит. Магнит поганый надо найти. Так, здесь нет магнита, нет магнита. Нет магнита, нет магнита. Вот он магнит. Ха-ха! а ха ха я думал? Самый умный! Самый умный! Тьфу ты! Тьфу ты! Тфу ты! Я забыла авокадо. Вс, я думаю, что все надежда есть. Нет, хрен мне. Я авокадо не взял. Опять с звуком. обх. Ну, ну, ну, ну, ну, ну, ну, ну, ну, ну, ну, ну, ну, ну, ну, ну, Магнитик, ну, ну, Магнит, магнит, а магнит. Надо было и так и так и быть, надо было сразу было этот активировать. И где этот электрошокер? Ой, какой электрошокер. Ну поняли. Я не могу найти магнит. Челика магнит. Он просто время тянет. Он берет тупо это. Думаешь, мы настолько тупые? Так кого здесь хватит обмануть? Как будто там опять-то сожрал. Третий-то второй раунд самый длинный. О! Ну где этот магнит-то поганый? Да не просто! И человек с каким-то магнитом ходит, а его просто не принимает. Да блин, а где магниты? Все сканеры, все сканеры завершите, все сканеры. Без трех, все сканеры! Но этот поганец, молодец, не там ходит. Он меня заколебал уже. Меня уже задал. мы сейчас поиграем. Сканер-то можно было сканерить. Не успел. Вот недосада. досада. Ой, минута, два. <совет> ну все поганит. Тебе писец. Да быстрее, мне нужен тоже проход. Халох. я думал, я не сбегу уже. Да? 8 минут проходили тут говно-то. <клёв _> Можно последний раунд. Ой, капец! Восемь минуты идти, господи! Ой... Тут я После пылесоса бегать, может так будет больше шансов. Убийский, убийский шанс, так белый сканнер разделен, десять минут у нас для прохождения, так макароны бананы и салфетки, так салфетки салфетки, так банан и макаронки. Макаронки и бананчик. За бананчиком. Бананчиком. Нужен бананчик. Бананчик. Как без бананчика там. Бананчик все всегда вкусный. Так, где этот поганый? Дебил. Бананчик. Ура! первый с закончен. Конечно, этот дебил меш. Дебил мешать не будет. Что за проклятие это такое? Палесошь ты. Я уже как украинец какой-то говорить начал, не пойму. Почему? Как-то не то. Как раз здесь рядом. О, у тебя лет, у тебя этот. Е. Yeah. Опа, теперь здесь там вроде водичка была. Там, ту туалетная бумага. Водичка и лимончик Так, кормичека. И лимончик. И лимончик. Ой-ой-ой, быстрей пробегать. Нет, нет, нет, нет, нет, я наполовинку не успел. Да ананасы, не лимончики. Вот он лимончик. И лимончик. Чего с ним? Чего с ним? Ой, я у него на нас забрал. И. У него на нас забрал. Ха-ха-ха. Так, у тебя есть вот это. Не. Магнит. А где последний сканер? А где сканер-то последний? как я понимаю тебя для. А где следующий сканер? А да где знаешь, зная оркодея, муха, сделаешь? как мыло сгни, не сгни, сгни, где блин, испугался этого. А да где? Ладно, возьму на нас, на нас на всякий случай возьму случай она опа нормаз и не могу найти третий сканер где третий сканер нет на меня сапасы что подтолкнули? где третий то сканер где? Три. Три. камер? Где? Три. Как ты что сбежать? Я так сканер найти этот поганый. Не могу, а вы уже сбегаете. В общем, там же посередине. Может там. Так вот он он. Это на него пробежал. Дебил. Э. Чего? Я забыл, что надо. Вроде бублик какой-то. Нужен бублик, куколка и хлеб. Что гудит-то? Куколка, бублик. Бублик. Это же бублик? Бублик, да, бублик. Вроде бублик. А я не пойму, а что, что еще там. А, хлеб ха хлеба, хлеб, хлеб. А, ха ха чтобы просканировать. Я, я успел, я успел, я успел. Я думал, что я не успею. Смеюсь себе в лицо, я успел. Last of Yeah! мы прошли даже за 5 минут, на 3 минуты меньше. Yeah! Yeah! да. <плодиспрофили> ну, всем спасибо за просмотр. С вами был я, Кирилл. Всем спасибо всем. Пока, пока.